Так, ребятки, всем привет, с вами Илья. А, Че это тут Нина приглашает? Какие-то девчонки сразу липнут. Не могу поиграть нормально, ребят. Ну. Короче, э, дайте информацию, реально. Вы меня вообще смотрите? Или это боты какие-то? Напишите в комментариях, кто меня смотрит. Девчонки, мальчики, пацаны, парни. Не знаю, все напишите, деды. Ну, просто непонятно. Э, и, кстати, я бой пошел. Сегодня будет видео про Барлея Вот на этой карте у нас имба Вот, э, ночью записываю Ради вас Ради вас, да мне просто сделать нечего, ребят Вот, давно не записывал Реально, вот Годный просто пик Барлея Эль Прима, ну вот последний Не знаю, кого вы хотите выбирать, но вот Барлей, Эль Прима, вот два персонажа Которые здесь на этой карте имбуют Помогают э, Апать кубки мне, тебе, как хочешь Что-то здесь прям реально Какой-то оппонент против меня попался слили, Слишком сильный Я не ожидал от него гаджета, который хилит Вот Вот он Совершает, конечно, большую ошибку Что он дает мне накопить на ульту Вот Сейчас вы увидите, почему Опа, я прыгаю на него Пик-пик-пик-пик И его нету Все как бы так, здесь у нас э -э какой-то буйный Эдгар. А, я... смотрите, ребят. Посмотрите, ребят, внимательно. Посмотрите. Я без герцов. Ну, а теперь можете дальше смотреть, как обычно. Ладно. Оп. Нифига, он меня аж бегует. Ну, здесь скилл мой, ребят. Здесь вообще без, понт, без понтов. Реально скилл. Реально, ну, то, что я умею, делаю. Так. Да, смешно. И плюшечка прям. Хатфу, просто на нее плюнули. Телом. Так. Надо проверить микрофон у меня. Да, он меня записывает. У меня микрофон до сих пор не выпустил. Вот смотрите, здесь есть приоритеты, куда я хочу двигаться, апать. Вот эти все иконки игрока, звание. И вот смотрите, здесь сердце ед, титул игрока. Я так хочу этот титул себе. Ладно, прошийте следующий бой. Хотя нет. Кого обманываю? Я, кстати, кого интересно. Вот, кстати, бродячий код, Булл, Эль-Маджор, детектив Грег, какие-то скины крутые, на которых у меня бабок нет время монет. Кстати, что я вас все время обману. Я же не в реальном времени записываю. Я вот записал видео, потом на фоне что-то говорю. Прикиньте, все это время я вас... Или вы сами знаете. В общем, давайте купим герсы на Эль Как-то неправильно на него не потратиться. Нам помогает кубки кяпать. Тем более у меня золото бесконечно. Подождите, давайте... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну, выходи, ё. А, дайте поменяем перса, мы же розу лапнули на 800. Я дальше не хочу япать. Дайте на Деррили. Вот так вот, ребята, обманываю вас. Ну хотя бы правду вам скажу напоследок говорится. говорить. Все с чистого листа, как говорится, начнем. А что это динамайк без бассивки у нас? Какие-то странные люди здесь играют. Я, здесь, я уже в последнее время что-то задумываюсь. Свалить с этой игры. Ладно, шучу. Игра топовая, но... Раньше было лучше. Вот, вот лайканите, вот лайканите. Лайк поставьте. Кто считает, что игра была сам, с самого начала прям вообще классно. Вот 18 19 Это прям сок самый. 20 уже. Ну, такое там. Конечно, был э, момент... Момент, когда он прям вообще ä, был в тренде. Но потом в 21-22 уже все. Так, он тут сдается, видимо, да? А, нет, нифига. А что ты убегаешь? А ну иди сюда. Так, ладно, забираем. Сейчас было очень опасно мне вот так вот подходить к нему близко. Я бы мог бы умереть. Это потому что я вообще Бред. Оп, оп, оп. О, но это скилл. Это скилл мой, ребят. Учитесь внимательно, смотрите. Против меня Барсик сыграл. Вот. Не знаю, если кого убил, простите, сорян. Короче, вот на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, ставь лайк и удачи. Пока.